Всем привет! На связи мистер офицерки и сегодня мы начинаем проходить игру The шейдов of Tomb Raider. Тут нас сразу предлагается выбрать сложность, общая сложность, обряд просвещения. При этом сложность боя средняя, сложность исследования средняя, и сложность головоломок тоже средняя. Что ж, я думаю, стоит посмотреть, что еще тут есть. Дитя джунглей есть, сложность боя, сложная сложность, исследования сложные, и сложность головоломок сложная. Ну и тут все очень печально, фатальная одержимость. Холодный расчет у нас еще есть. Давайте начнем с холодного расчета, я думаю, давайте посмотрим, что тут у нас еще пишется. Сложность боя, помощь при прицеливании включена, больше ящиков с боеприпасами, у врагов меньше здоровья, они наносят меньше урона а их силуэт подсвечен. Сложность исследования. Заметная белая краска на важных точках маршрута. Больше времени на то, чтобы удержаться, и огонь в лагерях зажжен. Сложность головолома, Клара дает прямые подсказки относительно последующих действий. Если же мы берем средний... То есть здесь уже меньше ящиков с боеприпасами. У врагов стандартный запас здоровья и урона. И их силуэт подсвечен. То есть силуэт остается подсвеченным, но ящиков становится меньше и у врагов больше здоровья. Ну и соответственно они наносят больше урона, чем при минимальной сложности боя и так далее. Итак, дальше сложность исследования. Еле заметная белая краска на важных точках маршрута. Стандартное время на то, чтобы удержаться. Огонь в лагерях не зажжен. Угу. То есть нужно дополнительно разжигать огонь. Так, маршруты у нас не посвечены. И время, чтобы удержаться на всяких выступах, наверное, там у нас меньше. Ну и сложность головоломок. Здесь у нас были подсказки от Лара, а здесь Лара дает подсказки общего характера относительно последующих действий. Объекты, с которыми можно взаимодействовать, подсвечены в инстинкте выживания нормальное окно возможностей для ограниченных по времени событий. Но если пойти дальше, то тут э, вообще все плохо. Отсутствует восстановление здоровья во время боя, меньше ящика без припасов, отсутствует маркер попадания при прицеливании врагов больше здоровья не наносит больше урона также быстрее определяет местоположение лары враги не подсвечены в инстинкте выживания сложности исследования без белой краски на важных точках маршрута меньше времени чтобы удержаться инстинкт выживания недоступен при изучении окружающего мира огонь в лагерях не зажжен уф да. Ну и сложность головолома, лара не дает подсказок, отсутствие инстинкта выживания, меньше е окно возможностей для ограниченных по времени событий. Ну и фатальная одержимость, здесь сложность боя вообще отсутствует в восстановлении здоровья во время боя, так же как и в предыдущем, да? А, то смотрите, все то же самое, кроме сложности следования. Отсутствует инстинкт выживания при изучении окружающего мира. Там недоступен, здесь отсутствует. Огонь в лагерях не зажжен. а в лагерях не зажжен и требует ресурсы для его разведения. Сохранить игру можно только в базовом лагере. Офигеть. Сложность головоломок. Клара не дает подсказок. желание не доступен. Меньшее окно возможностей для ограниченных по времени событий. Ну тут все то же самое. Единственное, что вот сохранёнка. В общем, мы сюда пришли не помучиться, мы пришли по кайфовать от игры, от видов и, собственно, послушать голос Ларки. Поэтому мы выбираем холодный расчет. Все очень легко и поехали. Такс, да скажу сразу я долго ждал того времени чтобы выпустить игрушку перебирал карты сначала стал 20 70 добро пожаловать в Shadow в райдер вот 2070 стоял в итоге остановился на 2070 супер потому что как-то Лучки 2070 не особо здесь тащили, а вот 2070 супер, уже FPS ну, дошел до того, что я с комфортом сегодня поиграю, и не только сегодня. Для друзей Майка Шерлока. Fenix. Эдес Монтрел кристал Динамикс. Пиздос пришел. Иона, слышишь? И чё это ты удумала? О, -о, -о, -о. нам предлагают повзаимодействовать здесь уже. Яблоки зеленые. Надеюсь камушек откинулся. Так, ну что, походу нам нужно лезть. Да, нажимаем вешечку и поднимаемся вверх. Давай, Ларка, мы в тебя верим. Ухухуху, -ох -ох -ох -ох. как же там все. Печально. Так, значок Trinity, символ Trinity, основу перемещения. Используйте VSD для движения и нажмите пробел, чтобы запрыгнуть на невысокие платформы и препятствия. Тап подробности в памятке по выживанию. Итак, у нас здесь прыжочек сюда занесся. Что у нас еще есть? Предметы нож. Может использоваться для убийства врагов и разрезания веревок. Чтобы разрезать соседние веревки, нажмите F. Нож можно улучшить, проходя игру и выполняя определенные задания. Самодельный нож можно использовать для убийства врагов и разрезания верев. Укрепленный нож позволяет резать толстые веревки, и качественный нож позволяет добывать больше ресурсов при разделке животных. Ух ты, нам придется здесь бороться с животными, однако. И как мы видим, у ножа есть три стадии. Так, далее у нас есть навыки мародер, скорость крокодила, увеличена скорость плавания. Навыки войн, спокойствие пумы, увеличение точности лука при удержании полностью натянутой тетиви. Тетиви, да. И навыки охотник, шаг гуацина, приглушение шума при прыжках и падениях. А, есть артефакты, блокнот лары на 9%, что-то тут символ тринити вот он нам прилетел Trinity. древняя тайная организация которая управляет верховный совет как у иллюминатов она существовала еще до рождения христа их задача завладеть всеми древними артефактами в мире я веду охоту на них с тех пор как узнала что они убили моего отца нам с ионы удалось выследить множество отрядов тринити но все руины и склепы что мы видели были разрушены кроме тех что в косумеле. Я должна узнать, что они ищут и чего хотят достичь, и остановить их. Что ж, сикарно, сикарно. Мы можем увеличивать картинку, это максимально, и уменьшать. Круто. Давайте назад нажмем. Мне понравилось, что тут озвучка есть. Так, есть побочные всякие задания. Тут вот понятненько. А здесь у нас пещеры Косумель. Проблеск света. Выберитесь из пещеры. Вот что нам предстоит сделать. Здесь можно отдалять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе. И можем приближать. Ну и можем вот так еще делать. Так, здесь у нас, смотрите, рисует, что у нас есть. У нас есть 8 кирпичей. И 4 какой то фигни. Но я думаю, мы потом это все найдем. Так. Ну и, ух ты, в менюшке есть к последнему сохранению «Продолжить фоторежим», «Параметры», «Сохранить игру», «Выйти в главное меню». Но сохраняться мы сейчас не будем. Нам нужно зайти в фоторежим, укладывайте свои лучшие снимки в соцсетях с хэштегом «Sorter Photo Contest». И мы опубликуем на своих каналах кадры, которые понравятся нам больше всего. Давайте посмотрим, что тут вообще можно сделать. Значит, поле зрения можно увеличить. А, это приближение. Значит, нам нужно сюда. Хлобысь. Можем повращать. Тип камеры свобода. Вращаться в вокруг. А в чем тут разница? Эм, окей, давайте идем дальше. Глубина и резкость настраиваемое то есть расстояние расстояние чего интересно и интенсивность ну да видно что что-то меняется хотя нифига не видно ну что ж, ладно, отключим этот параметр раз он не работает далее у нас есть яркость где мы можем прибавить насыщенность и выдержка Прикольно. Скрыть эффект экрана. Отлично. И дальше у нас есть цветовые фильтры. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Э, собственно, можно и без фильтров обойтись, а можно какой-то применять. Так. Следующее это у нас рамка очень классные кстати рамочки каждый найдет я думаю свою так ну и я думаю у нас мы кстати можем данную фичу использовать при сохранениях посмотрим что мы будем делать посмотрим вот что-то вот из этих рамок мне больше нравится, а что? Хм. Или эту, или вот эту. Вот, допустим, пускай будет вот это. И здесь мы можем включить логотип. О, -о, -о. он есть светлый. Есть темные, здесь кузница светлее, кузница темнее, стол, кошмар, цена выживания, сердце змея, великий кайман, путь домой, ну и просто Том Райдер. Так, ну и допустим положение мы можем менять. Слева по центру, справа, внизу слева, внизу, внизу справа. Так, ну допустим, сверху, да. Допустим, вот так вот сверху сделаем. Мы можем скрыть Лару. Можем показать оружие, если у нее будет выражение. Нейтральная улыбка. А, ну, походу, мы сейчас не увидим. О, как. Хо-хо. Ничего себе тут что можно делать. Не, на самом деле прикольно сделано. Ха. Счастливое лицо. О, -о, -о, -о, -о, -о, -о, О, Весело, конечно, вот так вот. Сила мышц. Э -э, что -то как-то по мышцам тут не видать. Так, а есть у нас где вот... Сзади вообще не особо ничего не меняется. Давай. Ну где у нас тут она? Сильная такая. Ну, Что-то не особо меняет нам. Ну и соревнования. Ага. Смотрите, что мы можем сделать. Так. Мы можем повращать. Оп Х. Вниз. из Z вверх. е какая-то решетка. H спрятать интерфейс. И P скриншот. Оп. Бум надеется, он у нас сохранился. Отлично. Теперь мы... Возвращаемся к игре и заходим в параметры. Я хотел вам показать, какие настройки у нас будут. Итак, по экрану у нас 2К, как понятно. Дирекция 12. NVIDIA RTX DLSS включен. Полный экран, эксклюзивный выключено, монитор соответственно с видюхой 2070 супер вертикалку я отключил, ну и HDR у меня нет в мониторе, не завезли, в графике естественно по выбору, качество текстуры ультра, фильтрация линейная качество теней созданных с трассировкой лучей средняя. Это, кстати, минимальное, что тут можно поставить. Если ставишь там больше, то, к сожалению, FPS бывает проседает и до где-то 40. Чего мне не особо хотелось. А на среднем при максималке вот такой вот у нас FPS проседает где-то до 55. Вот Затенение фонового цвета HBAO+. Глубина резкости отключаем, детализация на ультра, дисселяцию включаем, засветку включаем, эффект скорости включаем, screen space отражение включаем, screen space контакт, shadows у нас на среднем, pure hair среднее, объемное освещение включаем, блики включаем и эффекты экрана включаем. И Понеслась, собственно говоря Итак, Ларка с фонариком Иона, я выбралась Осторожно, по дороге полно ловушек Тринити здесь не закончили Они что-то защищают Прошло полтора месяца А мы все еще не Опа. знаем, кто стоит за местным отрядом Тринити Но я поговорил с жителями города И они все ждут какую-то очень важную персону на День Мертвых Его зовут Доминкес Надо этим заняться так, прыжок на нависшую стену. Нажмите В и пробел. Так. Давай, подруга, дней моих суровых. Так. Что-то у нас тут лазание по нависающим стенам. Ну, собственно, вот. Совершите прыжок в любом направлении с помощью бла-бла-бла-бла. Ну а залазить нажимаем Е. Все плохо, все хорошо. Так. Что мне нравится, мы вот все отжали и мы висим. Это, конечно, круто. Опа. Опять нам предлагают сюда залезть. Зачем, правда? Ну. Ладно. Давай, давай, давай. Ты сможешь. Ой, как тут красиво, а. Иона, я на месте. Иду внутрь. Уже рядом. Прости, что я тебя не дождалась. о, -о, -о, -о. Красотища-то какая. Там вот какая-то вот.. Классная штучка. Давайте ее заберем. Угу. Забрали у нас персонажа. Окей. Как красиво. Опачки. Неужто ловушка. Лара! Ого! Ты только посмотри! Не зря сидели, гадали. Ясно, что нужно Тринити. Да, они старались нас сюда не пустить. Спасибо за меткам твоего отца. Я видел то место, где произошел обвал. Давай я смотрю твою рану. Нет, я в порядке. Что это такое? Созвездие. Это надпись. Это какая-то загадка. Розовая рыба. Розовая рыба? Гора с серебряной верхушкой. Тут есть дата, но... Что-то странное. Она кажется повреждена Может умышленно С какой стати Тринити это делать? Проще все уничтожить Это сделали задолго до них Но зачем ее испортили? Ба Пора Лора? Edna, бежать Нужно бежать отсюда Опальная попень, Йоу. Душа! Ну ну Быстрей! Давай! Ну, ребята, вы но выдаете. Я бы до сих пор внутри фоткала. Внутри, это точно. Но вряд ли бы что-то делала. Эй, хочешь освежиться? Встретимся у кафе. Доктор Доминги с вечером там будет. Годится. Подумаю над загадкой. Как с ней связана эта дата. Ясно. Розовая рыба, серебряные верхушки гор, хорошо. Кстати, в этом кафе, по идее, очень вкусно кормят. Я знаю повара. Я не голодный. Что после всего этого я умираю с голоду? Китавос. Касумель, Мексика. про домингеса немного он руководит рядом раскопок в округе отец упоминал о нем в дневнике не один раз спец по до колониальной эпохи здесь его обожают mm. он помогает городу как нога и он смотри загадка это указание чтобы найти спрятанный город, иди на юг вдоль побережья, пока не найдешь розовую рыбу. А это я разгадал. Розовые дельфины. Водятся в Амазонии. Дальше так. Затем иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой. Посмотри. Это созвездие Гидры, Змей. Это звезда сердца. Она заходит на юго-западе. То есть к юго-западу от Амазонки. в Бразилия? Перу. Перу. Ладно. Это та дата из руин. Видишь? Присмотрись, она повреждена. Это число похоже на 13. но что, если это на самом деле 8? А из-за прецессии… Что? Прецессия. А, Земля наклоняется, и со временем звезды меняют положение на горизонте. Это важно, если ориентируешься по ним. Ладно. Так, В календаре майя это разница в две тысячи лет. В ту пору сердце змея заходило строго на западе. Вот почему он в Перу, а не в Бразилии. Они вели поиски не в том месте. Вот именно. Гору с серебряной верхушкой нужно искать в Перу. Это не все. Тут еще что-то про ключ, что Тринити надеется найти в тайном городе. Доктор, мы кое-что нашли. Да? Показывай. Ты тоже слышала? Проследим за ним. Ну что, будем Стой, следить? Здесь люди Масочка. И мы милаха. Ну что, поехали? Их бойцы вооружены. К ним прибыло подкрепление. Постараюсь им не попадаться. Не хочу, чтобы получилось, как в прошлый раз. Нас видели на том объекте. Тоже мне выходной. Где Домингес? Он точно здесь. Ходит тут где-нибудь. Да. Посмотримся. Кто на ну, Давай посмотрим. Знает? В тени найдите Домингеса. Так, ну что? 2000 золота у нас есть. Что нам? Далее. Блокнот лары путь звезды, фотографии. Чтобы обнаружить спрятанный город, иди на юг вдоль побережья, пока не найдешь розовую рыбу, затем иди вслед за сердцем змея на гору с серебряной верхушкой, где заседают близнецы. А, ну все понятно. Сегодня... Это Альфарт. Одинокая звезда. Самая яркая звезда в западной части неба и сердце созвездия Гидры. Две тысячи лет назад она зашла на западе. Именно там я надеюсь найти тайный город. Найдем. В долгом календаре мая у всех дат по 5 чисел. Вот это число повреждено. Оно похоже на 13. Но если на самом деле это 8, то разница составит 2000 лет. И тогда созвездия будут располагаться совсем по-другому. Таким образом, звездная дорога ведет на запад. В Перу. Хм. Да. Короче, все печально. А это значит нам нужно побеседовать, с кем мы можем это сделать. Так. Ешечка. Аптечки содержат медикаменты необходимые для лечения ран. Так, полезное для организма вещество используем для лечения снадобием. Содержится в красных растениях и в рукотворных источниках. Здесь у нас ничего нету. Нужно по максимуму тут все осмотреть, прежде чем выдвигаться отсюда. Вы со мной не хотите, да, поговорить? И вы тоже? И вы не хотите? Что ж, жаль. Не Ну-ка, а ты? А ты не хочешь? И вы не хотите, да? Какие вы все? А? Не разговорчивые. Ну-ка, ты, братан. От еды в Что с Я тобой? Мне было не до того. Как всегда. Ну а вы кто? Ничто не хочет со мной разговаривать? Я его не вижу. Будем искать дальше. Успеем найти. Нам нужно сейчас найти все улюки. О, вот эта женщина с нами хочет говорить. Но я вижу, что тут что-то да есть. Контейнеры с ресурсами. Обычные ресурсы можно найти в разных контейнерах. Небольшие емкости с распространенными ресурсами. Спасибо. Будем знать. Ты только вот пока не подойдешь и не поймешь даже. Молодость молодым не впрок. Наверное. Это не про меня. Я в юности нагулялась. Хм. Еще мы взяли аптечку. Так. Кто крайний? Да ладно, я пошутила. Так. Тут нигде ничего нету. Рифреск, Рифрескос. Эм, да, да, все в контейнерах. Все на пару. Так, ну и тут говорить, к сожалению, ни с кем нельзя. там нам показали, что можно с чувачком поговорить. Давайте поговорим. Пахнет чудесно. Значит, на перекус время есть. Пытаюсь вписаться. Оба сквозь этого парня прошли. Ты чё тут забыл? О, молодцы, сидят. Так. Представляешь, его поймали, когда он пил афрендос. Боже ты мой, я в детстве тоже любила пошалить. Зачем наказывать? Ты кила его без нас накажет. Он выпил Мелкие, а? Творят чего? Не видно его. Нет. Продолжаем искать. Так. С вами тоже нельзя поговорить. А жаль. Безобразники, а? А вы со мной не хотите общаться? Так, может, где-то я тут чего-нибудь да найду, нет? о Да здравствует аптечка! Моей бабушке этот городок понравится. Как-нибудь летаем с тобой на Гавайи. Покажешь, где ты вырос. о с нами еще хотят поговорить. Может зажечь один для мамы? Да. В толпе мне неуютно. Предпочла бы общество штормовых стражей? Нет уж, лучше так. Блин, столько всего классного тут продается. Ну, с другой стороны, это всего лишь хлам. Ты определенно произвел на них впечатление. Мне здесь нравится. Хороший иллюзия. Змея. Так, попробуем здесь зайти чего-нибудь найти и мы нашли предметики и нам еще за это дали опыт круто а здесь у нас кто Когда что? мы проходили мимо цветочного магазина ты улыбнулась. увидела георгины мамины любимые цветы все понятно и его. Успеем еще туда сходить. Я вот смотрю, есть Столько вот... Столько ярких красок и света. Ого. Моя мама пришла бы в восторг. Перверки. Так, а мы можем чуть побыстрее двигаться? Я вот просто сюда хочу заглянуть. Это напоминает мне, как мы гонялись с этим профессором в Егиде. Как его звали? Ты прекрасно помнишь, что его звали Баракад. Хм. Идем по этой стороне и смотрим, что Смотрите. тут есть. И к сожалению. Ага. Нашли мы. Опыт. И не только опыт, но и предметики. У меня был точно такой же. Постоянно каталась. Почему перестала? О, бай. А. Здесь многое происходит. Вернуться сюда, когда мы будем свободны. Да тут пипец всякой штуки классный, Ребята. О, с нами хотят поговорить. Что-нибудь приглянулось? Просто смотрю. Ты из Англии? Возьми сувенир на память. Извини, Хуан, У нее и так уже полно сувениров. Ладно, Иона. Откуда ты всех знаешь по именам? Ход, Иоанна. Я общаюсь, и ты попробуй. Ну, я все понял. Давайте поменяем нашу дислокацию, пора двинемся немножечко вперед. Тут я вроде как со всеми поговорил. О! Дерево, шарики, Кроты красивые. Да что ж, давайте попробуем сюда пройти. За мной нет хвоста. Mm. Конечно нет. Вроде тут можно перелезть через стену. Этих беру на себя. Здорово, ребят, как жизнь? Хорошо. Тебе сюда нельзя. Мне сказали, у вас тут типа безумная фиеста. Телки с черепами на лицах, все такое. Вы что-нибудь про это знаете? Это не для туристов. А, меня Мария пригласила. Вы ее знаете? Она моя кузина. Моя Абуэла, мир ее праху, родом отсюда. Я хотел это, сделать подношение или... Что вы там такое делаете с идеалами? Ладно. Знаете что? Вы ребята занятые. Не буду отнимать у вас время. Поеду дальше. Спасибо вам за службу. Что нас оберегаете. Пока. Что ж, ну вот мы стали поближе к этим людям. Иона, я внутри. Хорошо. Раньше этих охранников там не было. Доминги что-то заподозрил. А -а -а. Иона, мастер выживания и отличный друг. Я встретила его несколько лет назад во время экспедиции на Эндюранс. В первый же наш разговор он меня рассмешил, называл птенчиком. Мы так много пережили с тех пор. А после того, как я потеряла связь со своей лучшей подругой Сэм, Иона всегда рядом со мной. Он отправился со мной в Китиш и помог мне найти божественный источник, артефакт, который искал мой отец незадолго до того, как его убили. После того, как я уничтожила божественный источник, чтобы он не попал в руки Тринити, Иона помог мне выследить их отряд за отрядом. Когда я закончила расшифровку записи отца, Иона решил, что лучше всего начать с деревни Касумель. Тогда я не поверила ему, но он оказался прав». Только в Косумеле мы смогли найти что-то уцелевшее. Теперь я понимаю, почему. Тринити знают, что в загадке не хватает куска, и я должна найти его раньше них. Раньше них? Раньше них, конечно, это интересно. Так, ну а здесь у нас, как всегда, свечечки, могильки. А, я пытаюсь чего-нибудь вкусно и интересно найти, не пропустить. О, такие фресочки. Так, извините. Ну а тут собственно все. Той же стилистики. Пропустите меня. Так, вот они туда пошли. Что ж, нам нужно следовать за ними, а это значит, сначала мы погуляем здесь. О, вот она чё. Две ткани. Чистая ткань подходит для изготовления специальных стрел, коктейлей молотова, улучшения оружия и восстановления костюмов. Ну, неплохо. Костюмчики можем восстановить, если запачкаем вишни. О, <с pul> oh, здравствуй, аптечка. Я тебя так долго ждал. Так, ну а здесь у нас, здесь у нас все закрыто. Что ж, давайте здесь попытаемся еще чего-нибудь найти. Так, ай-яй, как все плохо. Но да их уже не вернут после провала в Бразилии В организации вам полностью доверяют Мы обязаны дойти до конца Есть, царь. Они готовы ко всему Понятно, понятно А мы можем пообщаться До месяца не дошло Сочувствую твоей утрате Может быть, я съезжу один Эм И он, и он что-то слишком много у этой женщины мужчин как-то это все странно так ну здесь мы что-то уже подсмотрели подыскали ничего не нашли И здесь тоже что-то ничего не находится так давайте попробуем сюда куда-нибудь нет нельзя да И что ж, окей, придется стё сюда и вон нам туда надо будет подойти. Так. Дайте пройти, ребята. Прости. Все хорошо будет. И вот он. не просто главный здесь. Мне кажется, он руководит Тринити. Будем аккуратны. Вс как руководит? Лара. Да, да, я поняла. Все хорошо, Иона. Чего ты творишь, братюня? Да, все тут упиваются горем. Скучанка. Ты больше не скучанка. Стрельба. А зачем стрельба? Так, тут я что то ничего не могу найти. А значит, мне отсюда пора валить. Ты че, спуститься нельзя? Ну ты даешь, Лара. Только по ровной поверхности ходишь. А за за. Все хорошо будет. Что ж, давайте мы тормознем вот на этом моменте и в следующий раз уже пойдем дальше. Если дальше хочешь, чтобы я проходил ларку, то обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, жми на колокольчик и, конечно же, пиши комментарии. С вами был Фисерк, всем огромное спасибо за внимание и всем пока!